А вы знаете, что Норвегия – страна номер один в мире с наибольшим количеством электромобилей на душу населения? Норвегия является абсолютным лидером и ушла далеко вперед по сравнению с другими странами. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня пятница утра, и я э, нахожусь в Рижском аэропорту, почти в аэропорту. Мы только что запарковали нашу автомашину, и сегодня мы летим э, проводить конец недели в Осло. Привет, друзья! Сегодня пятница утра, мы летим в Норвегию. А мы не знаем, будем ли мы в Осло или где-то еще, но мы соревновали машину и будем путешествовать. забирать свою автомашину. В декабре 2021 года Норвегия стала первой страной, в которой 23 из каждых 100 легковых автомобилей электромобили. В 2021 году почти 8 из 10 новых легковых автомобилей проданных в Норвегии были полностью электрическими. А если добавить все автомобили с батареями, так называемые гибриды, то цифра увеличится до 95%. Скандинавская страна стремится к тому, чтобы каждый новый автомобиль на дорогах был полностью электрическим к 2025 году. Мы летели в Норвегию на два дня и решили взять на прокат электромобиль, прокатиться по стране и узнать, как работает система. Нам предложили Полстар 2 – о котором мы никогда раньше не слышали. Да, это очень интересный автомобиль. Очень Я думаю, что возьму мы взяли автомашину и получили первую проблему. Вся информация на дисплеях была на норвежском языке. Пришлось подъехать к компании Авис, которая нам дала машину в аренду, и попросить э, сделать настройки на английском языке. Итак, поехали. В этом фильме мы едем из аэропорта Сентфьорд в направлении города Бергана, пересекая Норвегию поперек. У нас стопроцентная электрическая машина. Мы Наслаждаемся поездкой. Это наш первый раз в Норвегии с Миком. И у нас более, чуть, более чем два полных дня и две ночи для того, чтобы немножко узнать о Норвегии. Друзья, родственники нам посоветовали лети, лети, не лететь, а ехать в сторону города Бергена. Мы вот только что сорендовали автомашину в фирме «Авис». И направляемся в направлении Бергена. Дороги качественные. Вот такие туннели повсюду. становка в Circle K, и это знаменитая сеть, она есть и в Америке, и в Латвии, и мы хотим чашечку кофе, а вот, кстати, и зарядка электромобилей, может быть, мы можем подзарядить нашу автомашину тоже, yeah. хотя нам до зарядки еще well, мы спокойно here's... можем ехать 2 часа 20 минут, вот тут мы на дисплее это все Видим, да, что еще 156 километров в 2 часа одну минуту мы можем ехать до зарядки. Для поддержки сети из более чем 480 тысяч электромобилей в настоящее время по всей Норвегии имеется почти 17 тысяч зарядных станций, в том числе более 3 тысяч быстрых. И вам не нужно будет переезжать более чем 30 миль, чтобы найти ближайшую точку быстрой зарядки. Станции быстрой зарядки установлены на каждой главной дороге страны. Для сравнения, по состоянию на конец 2021 года в Соединенных Штатах насчитывалось 2 миллиона электромобилей и где-то 110 тысяч электрозаправок из которых всего 6 тысяч станций быстрой зарядки электромобилей. В Латвии чуть более 2 тысяч электромобилей и 420 электрозаправок. Норвежцы покупают разные электромобили. Конечно, в основном самые популярные и проверенные марки. Polestar – это новый самодостаточный бренд премиальных спортивных электрокаров. Отделившись от Volvo, компания Polestar – превратилась в самостоятельный бренд. Выпустив свой первый гибридный спорткар, испеченная марка быстро переключилась на производство электрокаров, выкатив на зеленое поле свою новинку Polestar 2, на котором мы и прокатились по Норвегии. Производство началось в марте 2020 года на заводе Luquao э, Superfactory в в Китае. Электрический Фастбэк Polestar 2, который мы взяли в аренду, это прежде всего электромобиль с высокими аэродинамическими характеристиками. Амбициозная мечта Polestar 2 – конкурировать с Tesla Model 3. Преимущество Polestar 2 в том, что этот электрический хэтчбэк комплектуется встроенными сервисами Google, включая Google Assistant, Google Maps и Google Play Store. Есть функция голосового управления и камера 360 градусов. С мобильным приложением Polestar Connect авто включается, как только водитель садится в электромобиль. Цена этого электромобиля – 60 тысяч долларов или евро. Основная фишка Polestar – это мощная трансмиссия. Емкость аккумулятора составляет 78 кВт в час, а максимальный запас хода – до 470 километров. старт 2 разгоняется до 100 километров меньше, чем за 5 секунд. Аккумуляторная батарея Polestar 2 сформирована из 27 модулей, встроенных в пол. За счет этого достигается стабильность шасси и снижается уровень шума и вибраций в салоне. Управление электрофастбеком осуществляется в с помощью двух дисплеев 11,1-дюймового центрального дисциплея и 12,3-дюймового водительского дисплея. В оснащении светодиодная оптика, цифровая приборка, панорамная крыша, подогрев руля, всех сидений, камеры 360 градусов, адаптивный круиз и аудиосистема Harman Kardon. Я сижу в автомашине, пока Мик пошел за чашечкой кофе. Автомашина заряжается, и мы готовимся к следующему туру перехода через туннели и поездки на сторону Бергена. Это довольно длительная поездка, где-то, наверное, 8-9 часов. Крыша в машине. Огромнейшее, просматривается небо, очень светло и тепло в машине. Кстати, сиденья тоже обогреваются. Hey, Lydia. So, We got me coffee and pastry. And coffee is really tasty and even better. It's like, you Yeah, I don't know why, but Circle K in foreign countries is much better than Circle K in America. Норвегия поставила перед собой цель отказаться от продаж двигателей внутреннего сгорания к 2025 году. Скандинавская нация находится на первом месте благодаря многолетним высокодоходным государственным стимулам для увеличения продаж электромобилей. История успеха Норвегии в первую очередь связана с существенным пакетом стимулов, разработанных для продвижения на рынок автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Стимулы постепенно вводились различными правительствами и широкими коалициями с партией с начала 1990-х годов, чтобы ускорить переходный период. Почему в Норвегии так много электромобилей? Правительство облагает высокими налогами продажи новых загрязняющих окружающую среду автомобилей, но не облагает налогом электромобили вообще что делает электромобили, которые более дороги из-за производственных затрат, конкурентоспособным и привлекательным вариантом. Продажи электромобилей растут. Всего за один год их количество увеличилось более чем вдвое. С 3 миллионов проданных по всему миру в 2020 году до 6,6 миллионов в 2021 году. Но этот рост далеко не равномерен по всему миру. Горстка стран лидирует. Страны с самым высоким уровнем владения электромобилями на душу населения по состоянию на 2020 год — это Норвегия, Исландия, Швеция, Нидерланды и Калифорния. Объемы продаж лидируют Китай, потом Германия, Европа и Соединенные yeah, Штаты Америки. Я наслаждаюсь, друзья. Нужно около 1300 километров. В своих видео я не только поделюсь нашим опытом использования электромобиля, но и покажу, что можно посмотреть в Норвегии за два дня. Смотрите мои последующие видео о том, как мы путешествовали по Норвегии два дня на электро -фастбэке. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. После просмотра моего видео Подумайте, а не пора ли бы и вам купить электромобиль? Ваша зажигалочка.